Я подсыпаю или мочу? Да. Не хочу. Он еще мочит. Все, больше Раз, скажите, пару слов, как вам покатушка, как погода, как вам шумарная покатушка. Я все довольны? Места нормально посмотрели. А. Ну что, что без дождя обошлись? Конечно, немножко поднапортила нам погода. Надо было. побольше купаться. Скучно без дождя. Я устал от медленной езды. Я устал.